]大家现在好. А, дорогие партнеры, гости нашей сегодняшней встречи, мы рады приветствовать вас. Итак, настало время нашего традицион... традиционного онлайн-сключения. И встречи со всеми вами, чему мы безумно рады. Я передаю вам привет из Москвы и приветствую всех участников нашей сегодняшней встречи. Хорошо, а сейчас мы переходим непосредственно к проработке области живота. Посмотрим же, как лучше всего влиять на эту зону, как устранять жировую клетчатку в этой области. И я всегда задаю вопросы тем людям, которые интересуются вопросами похудения, коррекции своей фигуры. Хотите ли вы, наконец и избавиться от uh, жировой клетчатки, от уплотнений в области живота, добиться uh, красивой фигуры, добиться uh, кубиков в области прека. Это касается как мужчин, так и женщин. И все, конечно же, говорят, да, я хочу это сделать уже наконец. <и> Сейчас есть способ, который поможет без хирургических мешателей, без принятия каких-либо медикаментов и так далее, которые вредят нашему здоровью избавиться от жировой клетчатки в области живота с помощью воздействия ультразвука, а конкретно новой ультразвуковой насадки в составе нового биоэнергомассажера. Сейчас я нанесла на область живота э, массажный гель Pooh и энергетический бальзам. Да, что ты ты это сейчас я буду использовать технику регуляции и видеть, обязательно до самого конца потому что вы увидите как изменится поверхность живота у нашей модели и uh, выступит даже uh, жир uh, уже в жидком состоянии. То есть произойдет расщепление жиров и трансформация их в жидкое состояние что на продвинутом уровне обучения у нас будет с вами раздел, где мы будем еще раз более подробно изучать эту технику. А сейчас, пока я делаю массаж, давайте поговорим о том, как область живота связана с нашей красотой. Часто, часто в этой области у нас, особенно с возрастом, эм, откладывается жировая клетчатка, эта область уплотняется, э, растет живот, и, конечно же, это эстетически не очень привлекательно. Часто, когда э, я делаю массаж, э, как вы сейчас можете видеть, и нажимаю на определенные области, то живот у людей при этом еще очень твердый, очень тугой. Это не очень хорошо. В Китае даже есть о том, что если живот твердый, то это говорит о не очень хорошем состоянии здоровья, и нужно обязательно размягчать эту область. Также у многих людей встречаются растяжки в этой области. У женщин, особенно после родов, также у мужчин, когда человек быстро набирает вес, это приводит к растяжке кожи и а, остаются рубцы на поверхности кожи. Uh, и конечно же, когда мы начинаем работать с этой зоной, когда мы начинаем правильно на нее воздействовать, и постепенно жировая клетчатка а, уходит, и становится меньше, то это влияет на все тело, это влияет, а, во-первых, на наше здоровье, и, конечно же, влияет а, на а, фигуру, влияет на самоощущение человека. Это добавляет ему уверенности, это добавляет ему а, привлекательности. А, каждому, конечно же, человеку хотелось бы, чтобы его тело было а, как можно более стройным, красивым. То вы uh, идете по улице, видите красивую девушку, красивой фигурой, либо молодого человека, либо мужчину, все равно, да, всегда uh, взгляд наш притягивает человек с красивой, с красивым подтянутым телом. То, и люди с излишним весом всегда uh, зачастую, скажем так, интересуются вопросом похудения, диет, uh, как же побороться с этой ситуацией. Всегда это такая насущная um, проблема, ситуация, с которой люди вынуждены бороться. Но если человек выбирает неправильный способ похудения, это, приводит, это может привести к тому, что вы потеряете жировую клетчатку, но при этом кожа станет дряблой, станет обвисшей, это будет иметь не очень хороший, не очень привлекательный внешний Аспект. И, конечно же, это может приводить к неудобствам, это может стеснять человека, например, когда он раздевается на пляже, когда он в купальнике, либо в плавках у мужчин. Это дополнительные такие переживательные, может быть, стрессовые ситуации, это даёт, от которых можно избавиться раз и навсегда. И, конечно же, большой живот, отложения в этой области, они влияют на наши внутренние органы, на здоровье всего организма. 啊, по нашего тела, по середине живота проходит меридиан Жен передний-срединный меридиан, который очень важен для нашего здоровья. Также по бокам проходят меридианы печени, селезенки и желудка. Соответственно, если в этой области скапливаются жиры, то есть меридианы Дальше. становятся непроходимыми, то это влияет на а, соответствующие внутренние органы. Дальше. Также в этой области проходит горизонтальный меридиан, который называется Даймай. Это очень сильно влияет на состояние нашего организма, на наше самоощущение, когда у нас в этой области капливается излишняя жировая клетчатка. Особенно это влияет на репродуктивную функцию, на половое здоровье, как женщин, так и мужчин. ]很多的女性... Uh, часто бывает, что у женщины, если есть uh, жировая клетчатка, то есть живот в области низа живота, uh, это um, получается из-за того, что uh, в матке холод, то есть такое традиционное китайское понятие, когда из внешней среды холод входит в половые органы женщины, это приводит к излишнему наслаиванию жировой клетчатки в этой области. Зимой, конечно же, мы должны одеваться очень тепло, да? одевать куртку, либо левошубу и хорошо закрывать особенно область репродуктивных органов. Uh, по аналогии, когда uh, холодно мы одеваемся, также когда холодно матке uh, в женском организме, то она начинает одеваться. А как она может одеться? Она может окружить себя дополнительной жировой прослойкой, то есть uh, такой дополнительной курткой, которая будет ее утеплять, греть. Поэтому в этой области а, мы и наблюдаем скапливание жиров. Поэтому чем а, человек а, набирает больше веса, особенно в области живота, тем а, это говорит о том, что тем более холодно матке, тем, что она закрывается, она начинает себя защищать. А сейчас давайте посмотрим, приблизим на камеру, и возможно вы сможете увидеть жир в его жидком состоянии на поверхности кожи, нашей модели это происходит после регуляции. Мы наглядно видим, как расщепляется и как выходит, трансформируется жировая клетчатка. А Кто-то может сказать, ну вы же нанесли массажный гель, энергетический бальзам. Наверное, это как раз таки он. Ну нет, я сейчас вытру все, протру и мы посмотрим... Как все равно будет образовываться такой жир? Мы вот я Хочу вам показать, что Хочу вам показать, что на самой рукоятке даже жир этот течет. 好, И Мы сейчас всю поверхность живота. на вот сейчас на салфетке uh, мы можем видеть, что жир присутствует желтого цвета. И продолжаем. Uh uh, жиры вообще uh, в нашем теле uh, находятся в жидком состоянии. Ультразвук, с помощью которого мы воздействуем, делая такой массаж, помогает расщеплять жиры и выводить из нашего организма на поверхность кожи. Также у насадки есть функция нагрева, то есть мы еще и тепловое воздействие производим. И помогая с помощью обменных процессов, с помощью микроциркуляции в нашем организме, выводить жиры не только посредством выведения их из кожи на поверхность, но и посредством обменных процессов в процессе переваривания пищи выводить из организма. Это всего лишь часть жиров, которые трансформируются и выводятся из организма, те, которые мы видим сейчас на поверхности. На самом деле выводится намного больше жировой клетчатки. Поэтому есть двухаспектное воздействие ультразвуковой насадки, на наш организм и в данном случае на область живота. Это расщепление жиров, это выведение жиров, это воздействие на нашу кожу а, посредством а, трансформации ее более а, упругое состояние. Вы и сами увидите, и ваша модель увидит насколько большой результат после таких э, э, процедур а кто-то может сказать о том, что если воздействовать на другие зоны это будет тоже влиять на выведение жиров а возможно в других местах, я бы не хотела этого Будьте спокойны здесь, потому что насадка воздействует таким образом только на область живота. Например, на область груди она имеет другое воздействие. Она имеет воздействие более эм, подтягивающие функции, функции э, повышения упругости, эластичности кожи в этой области. Давайте посмотрим сейчас, после того, как мы все протерли, все равно она продолжает образовываться то есть выходить из нижних слоев э, жир я сейчас протру салфеткой на салфетке вам покажу на oh да, на салфетке и на самой поверхности насадки также остается э, этот жир. Есть люди, которые не верят своим <говорит> глазам, что действительно это тот жир, который находится в глубоких слоях под кожей. Они верят, что это, это именно он выходит, но после того, как они сами делают массаж, либо присутствуют при таком массаже, когда они посмотрят в живую, вблизи рядом, также э, почувствуют запах этих выделений, они говорят, что да, действительно, это именно тот жир, который, э, который находится у нас в области живота. И чем uh, чаще вы будете делать, uh, и чем более ли, регулярно такие процедуры, тем больше жировой клетчатки будет выходить на поверхность живота, тем меньше ее будет становиться в наших подкожных слоях. Поэтому эстетическая косметология, коррекция фигуры с помощью ультразвука очень эффективна. Мы в этом убеждаемся каждый раз наглядно. Особенно это ярко выражается в области нашей талии, в области живота, что мы сейчас и делаем. Также постепенно уменьшаются проявления растяжек, которые по бокам живота у нас находятся. Уже после первой процедуры вы сможете заметить явный результат. В нашей модели есть растяжки. Возможно, вам этого не видно, но э, я сейчас их очень хорошо вижу. И снова выступает жир. Вот он, вот он здесь, на насадке находится. Посмотрите. Да, действительно, очень хорошо сейчас видно. А, видите, да, сколько жира? Буквально после нескольких движений... Если бы вы рядом находились сейчас, вы бы увидели, что э, эта жидкость э, движется даже на поверхности насадки. Да, Образовываются маленькие пузырьки, она как будто бы вскипает. Да, не знаю, вам видно ли сейчас вот на поверхности а, талии, в области кубка сейчас мы видим прям линию выступания жира. На всей поверхности живота мы сейчас видим проступление э, жидкости, которая выходит из подкожных слоев нашего живота, в данном случае наши модели, и уже после первой процедуры я вижу, как менее явными становятся растяжки. А те места, на которые я не воздействовала с помощью насадки, я специально их оставила немножко там, где у нас растяжки, там они более явные, то есть можно сравнить даже. После воздействия и до воздействия насадки, какая разница? Также эта процедура очень хорошо влияет на профилактику и лечение различных заболеваний, связанных с яичниками, с фаллопиевыми трубами маткой у женщин. Также, äh, что касается предстательной железы у мужчин. Вы можете сами себе сделать äh, диагностику, пощупать äh, живот. Если он твердый, это будет говорить о том, что какие-то проблемы с репродуктивными органами. Äh, наверняка существует. Если же живот мягкий, то, возможно, более-менее хорошее состояние. Собственно, вот сейчас я вам показала как с помощью ультразвуковой накладки воздействует на область живота. Надеюсь, вы э, внимательно смотрели, все запомнили и будете сами делать теперь. Хочу напомнить вам о том, что мы показывали и будем еще повторно, более детально показывать на продвинутом обучении воздействие ультразвука на нашу лимфатическую систему, на коррекцию живота, на коррекцию бедер, области рук, на область подмышечных пазов и также на лицо. Мы видим, что спектр воздействия насадки очень широкий, что мы можем воздействовать с помощью нее на все части нашего тела. Такое воздействие подойдет большому спектру людей с различными ситуациями по здоровью, также различного возраста, Практически для а, любого человека можно найти а, уникальный, подходящий именно ему способ воздействия. Практически нету противопоказаний а, у а, данных процедур. Также для наших партнеров такой массаж может стать очень хорошим инструментом общения, взаимодействия с их клиентами, с новичками, с будущими партнерами. А, также мы видим, что с помощью таких процедур, так как они подходят большому количеству людей, можно расширять спектр своей работы, открывать новые рынки и расширять свои команды. И сейчас мы подошли к моменту, когда уже можно задать ваши вопросы. Мы видим ваши благодарности. Спасибо, в ответ отвечаем вам. И ждем вопросы. Старайтесь максимально... Uh, компактно и понятно писать ваши вопросы, и мы сейчас на них ответим. Возможно, у вас остались какие-то вопросы по uh, коррекции живота, uh, по конкретно данной технике, либо другие вопросы, связанные uh, с БЭМом. Так... Um болезнь является ли 呃, противопоказанием? Uh, ты говоришь, это не является противопоказанием. Единственное, на что нужно обратить внимание, это размер камней. Если они достаточно большого размера, то, возможно, стоит воздержаться от такой процедуры. Если они маленького либо среднего размера, то можно делать. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько сеансов нужно сделать? 一个经销商的玩意需要做多少日为了得到一定的效果一般情况下我们说第一个我们作为腹部减肥塑形的第一个是它的代谢排毒的一个时期 也就是说是7到10天 第二个是它的排斥的一个周期 是7到10天 第三个 是他的塑形期吸到十天不能说一定的事情每个人有不同的代谢他有三个周期就是说五个塑形简面有三个分三个周期第一个周期是把他的经络和他打通让他的代谢正常第二个周期是排施排寒第三个周期才是塑形 Здесь очень комплексный а, ответ будет, потому что у каждого человека а, обменные процессы отличаются, скорость этих обменных процессов. И а, есть три а, этапа. Первый этап – это нужно открыть меридианы, сделать их проходимыми. А, второй этап – это а, а, наладить а, обменные процессы в, собственно, в теле, и третий ⁇ это уже непосредственно введение жиров, то есть процесс похудения. В зависимости от того, сколько дней длится каждый из этапов у каждого отдельного человека, и можно определить, сколько ему потребуется сеансов. То есть отдельного конкретного ответа для всех не существует. <говорит> Um, можно ли делать массаж лица если стоит зубной имплант? Uh, лоши, Здесь ответ будет да, можно делать. У нас с вами была лекция, встреча э, по массажу лица. Также на продвинутом обучении мы об этом еще будем подробнее говорить. Поэтому, если есть зубные импланты, это не является противопоказанием для э, косметического воздействия на область лица. Садиликальки со ти джен это? Галина задала вопрос, какие противопоказания? Галина, здесь очень долго мы будем разговаривать об этом, к сожалению, у нас не хватит времени, поэтому уже детальные ответы на эти вопросы будут в базовом обучении, потому что в зависимости от каждой зоны есть свои противопоказания. Их не так уж много, но также есть связь с разным состоянием каждого человека. Поэтому сейчас мы не сможем быстро это обсудить. Это будет на базовом обучении, если вы не участвовали в нем, то обязательно приходите. Как уменьшить второй подбородок? Mm -hmm. Ответим так, что это можно сделать. Как это можно сделать? Вы сможете узнать, опять-таки, на базовом обучении. Выделяется час времени для того, чтобы изучить эту технику, понять ее. Uh -huh. Просто без бэма, например, да, для всех людей сейчас, которые присутствуют. Как вы можете уменьшить второй подбородок? Это как минимум... Воздействие с помощью рук. Когда вы утром умываетесь и вечером наносите крем, вы можете вот такими подтягивающими движениями по направлению снизу, от середины подбородка до уха делать подтяжку. Это будет тоже очень хорошим воздействием. Если регулярно это делать, конечно же, не один раз, то будет определенный результат. После операции на почке можно ли делать... 如果肾脏做了手术之后可以做吗? 肾脏做了手术只要不是非常严重的而且是手术过了一年之后的可以是短时间小档位的去做一下我们的经浪通 那那个超声波呢? 可以啊,也是一样的 那第一个是要手术 то можно только по истечению одного года после операции на низкой мощности сначала пробовать делать это касается как массажа перчатками, так и воздействия с помощью ультразвука а И конечно же, а если... Да? Также нужно пройти обследование, убедиться, что если это была серьезная операция Uh, что нету каких-либо последствий, нету каких-либо злокачественных опухолей и так далее, что человек полностью восстановился, uh, тогда в этом случае можно делать. Okay, to... uh, так, можно ли убрать стрии растяжки подбородком? Вот здесь не совсем понятно, что такое стрии растяжки. Uh, я так думаю убрать жировую клетчатку до да, в области подбородка на этот вопрос мы ответили так спасибо пожалуйста неа матки может ли уйти 一定要去到医院里面去听从医生的安排 6公分之下我们可以通过超频摩探头来去达到一个改善 但是能不能把肌瘤给打下来这是根据每个人体质不同他还要配合着内调的产品以及他的饮食习惯包括他的生活习惯都要发生的改变看来 uh -huh. uh, если миома матки меньше 6 мм, то можно делать и будет результат. Если же миома больше 6 мм, то а, здесь уже нужно обращаться а, к врачу и а, за рекомендацией. Даже возможно нужно будет а, осуществлять какое-то операционное а, вмешательство. Так, да. Um, следующий вопрос. На каком режиме работать? работаем? 1, 2, 3. Может быть, и, может быть, и, может быть, и, может быть, и, 那回头我可以跟商学院的我们的领导去申请一下把这个怎么去操作也可以发到我们的意思直播间只能是申请就是你是说关于超声播的不是就是我们的三代仪器它的如何的使用和操作模式一模式包括我们的超声播探头的模式我们专备有拍摄的视频他应该是问的关于超声播的 и ER uh -huh. На этот вопрос мы ответим в письменном варианте, мы посоветуемся, как его оформить и, скорее всего, уже на следующем обучении базового уровня будет комплексный ответ, как на БЭМе третьего поколения работать в первом, во втором, третьем режиме. Uh, следующий вопрос. Если нет одной почки, можно ли делать? Жуко паика если одна почка то можно делать. Единственное же обратить внимание на то, что после операции, например, по удалению почки, прошло больше года, также нет никаких последствий, человек хорошо себя чувствует, нет каких-либо серьезных отклонений. 那我们就不建议他去操作经络通老师刚刚卡了你可以在这边他切掉一个肾之后如果他的另外一个肾他的整个身体在做完手术一年的时间没有任何的不适像正常人一样我们可以建议他去短时间小店上去做但如果说他有问题的情况下身体有排异反应或者身体不舒服或者是有一些问题出现那我们不建议他去做经络通 по поводу почки еще добавим, что если одна почка работает хорошо, то можно делать, если нет никаких отклонений. Да, обязательно проверьтесь, будьте аккуратны, осторожны в этом вопросе. Лучше перепроверить, да, чтобы не было каких-то а, нежелательных последствий. Минут идет один сеанс. Ика она точханши то на каждой отдельной зоне мы работаем с помощью насадки от 15 до 30 минут. Какое время можно работать одной насадкой? То же самое, такой же ответ. Лауша Йон Лянка по и А если у нас две или больше насадки, то же самое время. Это почему вы работаете с двумя насадками? Ольга спрашивает, можно ли одно делать или нет такого эффекта. 你所使用的两个超声波如果用一个就效果不是那么好还是一样的我给大家说展示的两个超声波就告诉大家我们一个也能做两个也能做三个也能做他不是说一个效果不好就给大家说展示就是一个超声波弹多我们也能去做两个三个四个甚至更多我们都可以同时去操作的 Сейчас я использую то две, то даже три насадки для того, чтобы показать вам, что так можно делать Одной насадкой вы тоже можете воздействовать Это не говорит о том, что результат будет хуже, либо плохой Просто вы можете чуть дольше делать Так, и опускаемся чуть-чуть вниз Как работать с насадкой при камнях в желчном пузыре? В почках ответили, в зависимости от размера если делать перчатками на животе, будет ли эффект БМ второго поколения? Конечно, результат будет и можно так воздействовать. На продвинутом обучении мы будем рассказывать, как с помощью перчаток воздействовать на область живота. К сожалению, на этом мы вынуждены закончить, отвечать на вопросы, потому что у нас ограничено время прямого эфира. Поэтому а, все вопросы, которые, на которые не прозвучали ответы, отправляйте к нам на почту. по нижнее подчеркивание, ibs, собака, mail Мы обязательно вам ответим. Проверяйте свою почту для того, чтобы увидеть эти ответы. А, не расстраивайтесь, если не прозвучал ответ на ваш вопрос. Мы очень рады были с вами повзаимодействовать и ответить на определенное количество вопросов. Надеемся, что это вам помогло понять больше о насадке ОБМ.